Здарова хантеры, добро пожаловать в новое видео и сегодня будет моя любимая сборка, две конверсии плюс топор, как говорится самая мужская сборка в ханте, катка получилась отличная, поэтому я и решил вам ее показать, а на текущий момент прошу тебя поставь свой серьезный мужской лайк осмысленный, напиши что тебе подарить на день рождения и естественно подпишись на канал, чтобы я смог найти твой адрес и подарить тебе подарок на день рождения. Собрав метки, мы выдвинулись к нашему боссу. Он оказался на Лоусоне. На тюрьме был второй босс, мы понимали, что, скорее всего, они пойдут к нам, так как выходы были по нашей стороне. Но, предварительно, я провел аналитику Максима. Чтобы ты понимал, я уже в школе не понимал, что говорить сверстники. Это все потому, что ты тупой. Это не зависит от твоего возраста. Прости, но это факт. Я бы понял, но я разговаривать это умею. Ну сколько, здесь? сколько ты бог знаешь 24 блядь, из 33 30, 37 я знаю я 4 выдумал Охуенно. так босс в большом это я иду в, в, в этот шаг вперед так, все Но ладно у меня есть не только мягкий твердый знак у меня есть еще ренивый знак знак превосходства чувак где вон блять в, в вагоне блять рядом с тобой был В, этом, в том да, же тебя. вагоне? Да, да, да, да, да. Убил. убил. Нихуя, я погулю. Я в воздухе его убил. Макс, у меня тут. По мне с другой стороны стреляют. Откуда именно э, 315. На 315. Он создание создания стреляет туда? Не Опа. Спиди, спиди, спиди, 210. Спиди. Теперь мы точно знаем, что здесь две тимы, третья на боссе. И скорее всего она также придет к нам. А следовательно, мы столкнемся со всем сервером. А тут кто-то. Да, я понял. А где этот тип лежит вкус? Кто Хорошо помнит? кидает. А где? А, о, тут открыто? Давай зайду. В спиде у меня! Вот тут. О, бежит, бежит, бежит. Вот здесь, за вагоном. За вагонами вагон. уже нету. Он вот тут <с дальше <с прошел. Чего не попустишь? Я разменялся, что я, ты его убил? Убил В здании никого нету. Вокруг три Покажи про Четверо. Под нами один да. Боюсь Четверо, ладно да. Закрой дверку. Хорошо. Теперь хорошо. могу закрыть. это сейчас с тобой снизу снизу, уже... снизу, снизу, снизу вот он. Тут касса лежала все это время. Угу. Неки, давай с двух сторон. Готов. Свещение? Трое. Да. На 105. Сто, сто трое. Тут топор мы четко понимали, что пришла последняя тройка с метками. И теперь нужно было укрепиться в здании. Йоу. Вон вижу. Тихо, Макс, не выебайся, Только въебали. Не лезь, лезь, пусть идут. Да блять. Никит, беги, поднимай. Он, сука, моментально мне в голову со спарки попал. Обычная спарка. Церноментарически, да, обычная спарка. Да, спарк. да я там с сейве, блять. Думаю. Я днем в три выстрела сделал, не попал ни одного, брать. Нихуя себе. Погоди. Минус. Взади, взади. Mm -hmm. еще один день где-то на мне не нет секунд прочек. Он снизу он снизу стой стой yeah. Бля, меня убили Он меня снизу прям 30 метров спарка в голову Макси, если можешь аккуратненько на здании скорее всего блять не дай бог блять прыгни передо мной попробуй. Прыгнул. Хорошо. Он также со спалькой себя раз и хапа черный больше нет. Чем... Допором. Свою поднимает. Хорош. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Фу. Бля, ты а где мой, нахуй сетап? Ща, погодите, парни. Секунду, полежите, нахуй еще. Ебать, нахуй. Знаете, что я внутри испытываю? А, ну сажение. Обу, от... отвращение. О, Она блядь. Бля, кучненько. Вообще хорошо, да. Вот тут аперкот у кого-то. Я видел, Я видел, как это. Все полномочия себе снялся. Так, а типа к нам идут, тут нет? Какие были? А, да? А-а-а! Нихуя себе! Охуеть! Ты это так работаешь, что Блот-баунсы были. Кто? А-а-а-а! Вот теперь эти ебаные английские слова вбиваться. е Ты прикинь, какой! Ебать! бать Блот-баунсы! Что нахуй? Блот-баунсы! Завали ебало! блот этот. Вот что я тебе сказал, ты понял, да? Ну что ж, охотники, а на этом на сегодня все. Надеюсь, вам понравилась такая каточка. Если понравилось, обязательно напиши об этом в комментарии. А мы продолжим. Следующий ролик выйдет через три дня. Это будет ролик соло против троек. В пятницу стрим в 7 часов, естественно. Спасибо за просмотр. Пока-пока, дальше будет только интереснее.